Доброго здравия! С Вами в прямом эфире Верховный Совет Российской Советской Федеративной Социалистической Республики Председатель Президиума Заря Светлана Петровна Продолжаем нашу деятельность. Зачитываю следующий указ. Союз Советских Социалистических Республик, Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, Президиум Верховного Совета. Утвердить список номер 42 и 43 граждан-учредителей обновленного социалистического общенародного государства Союз Советских Социалистических Республик. Руководствуя статьей 2 Конституции основного закона Союза Советских Социалистических Республик, введенной в действие 7 октября 1977 года, статьи 2 Конституции основного закона Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, введенной в действие 12 апреля 1970 года, 78 -го года, согласно которым вся власть в Союзе Советских Социалистических Республик и Российской Советской Федеративной Социалистической Республики принадлежит народу. Статьей 5 Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 мая 2019 года, номер ВС РСФСР-005, ДРОК 1705 2019. Исходя из обязанности, безусловно, исполнять волю народа, согласно которой 21 марта 1991 года Верховный Совет СССР постановлением номер 2041-1 объявил решение народа, принятое путем референдума в поддержку обновленного Союза Советских Социалистических Республик окончательным и имеющим обязательную силу на всей территории СССР. Полагая референдум СССР 17 марта 1991 года источником абсолютного права каждого дееспособного, наделенного правосубъектностью, наделенного свободой и личной неприкосновенностью человека, наделенного правами гражданина Союза Советских Социалистических Республик от рождения, осознанно добровольно совершившего действия по снятию с себя статуса физического лица, номеров ИНН, и ННН и штрих-кодов, публично заявить об объявлении себя учредителем обновленного социалистического общенародного государства Союз Советских Социалистических Республик. Основываясь на осознанных добровольно совершенных действиях граждан Союза Советских Социалистических Республик по реализации абсолютного права по снятию себя статуса физического лица, номеров ИНН, СНИЛ и штрих-кодов и публично заявивших об объявлении себя учредителем обновленного социалистического общенародного государства Союз Советских Социалистических Республик. Президиум Верховного Совета Российской Советской Федеративной Социалистической Республики постановляет первое. Утвердить список номер 42 и 43 граждан Союза Советских Социалистических Республик, публично заявивших о реализации своего абсолютного права на осознанное и добровольное вступление в свои права и принятие на себя всех обязанностей учредителя. Обновленного социалистического общенародного государства Союз Советских Социалистических Республик. 266. Светлана Владимировна Ковалева. 267. Нина Валентиновна Маркушина. 268. Вячеслав Михайлович Маркушин. 267. Любовь Анатольевна Черемисина, 270. Александр Сергеевич Рачеев, 271. Иван Борисович Василенко. Указ вступает в силу со дня подписания с 25 октября 2019 года. Указ Третий указ опубликовать в ведомостях Верховного Совета РСФСР. И четвертое. Указ довести до сведения государств и международных организаций. Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР Заря Светлана Петровна. Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР Исаева Надежда Михайловна. Город Пермь. 25 октября 2019 года. Номер БСРСХСР-0050-0051-25-10-2019. Поздравляю вновь прибывших из статуса физического лица граждан, человеков, хозяев, собственников Союза Советских Социалистических Республик принявших на себя абсолютные права и также обязанности граждан Союза Советских Социалистических Республик. Продолжаем наш прямой эфир. Слово предоставляю народному депутату Кунгурского Совета Народных Депутатов Александру Алексеевичу Перминову. Александр Алексеевич, вам слово. Спасибо за предоставленное слово. Здравствуйте, граждане! Сегодня я вам хочу сказать, перед тем, как я вам сейчас расскажу и покажу документы, все эти вы знаете, закон о переименовании РСФСР в Российскую Федерацию, потом я расскажу вам также, что компании, зарегистрированы по электричеству, по нефти, по газу, значит, Недавно мы встречались с юристом, женщиной, общались с ней. Я ей задал вопросы. Вы в курсе, откуда появилась Российская Федерация? Она нам ответила: Нет, не знаю. Она работает юристом. И юрист, не зная, откуда образовалась Российская Федерация, что ее переименовали, экценвал в СФСР в Российскую Федерацию. Значит, я ей показал документы, стал показывать закон, переименование из архива закон, из ведомости. Потом показывал ей газету, что в газете было напечатано данный закон, что в Министерстве юстиции нету постановления о введении данного закона. И она удивилась. Оказывается, у нас юристы даже знают, откуда образовалась Российская Федерация. Сейчас я для всех юристов, которые не знают, покажу данные, документы. Граждане уже, уже знают некоторые, уже видели в интернете, ходят данные. Он и Ельцин, который переименовал 25 декабря 1991 года. А вот у нас юристы, получается, не в курсе. Может, даже и другие граждане еще не знают, уже ну, в интернете, сейчас вот недавно, может, кто-то сделал. Значит, есть такой закон, кто знает, хорошо, кто не знает, услышит сегодня. Значит, данный закон о переименовании... Данный закон о переименовании... Гласит об изменении наименования Государства Российская Советская Федеративной республика Республики. Верховный Совет РСФСР постановляет первое. Государство Российской Советская Федеративной Советской Республики в скобках РСФСР впредь именовать Российская Федерация Россия. Второе, наименование Российской Федерации утверждается в официальных актах и других документах в текстовом оформлении государственных символов, а также в названии государственных органов и в печатях, штампах и бланках. Третье. Допустить в течение 1992 года использование прежних наименований Российской советская Федеративная Республики Республика РССР в официальном делопроизводстве, как бланки, печати и штампы. Четвертое. Внести на утверждение съезда народных депутатов ССР проект закона РССР об изменениях в Конституции основного закона Российская Советская федеративно республика Республики и Декларация Государственного Российской Советской Федеративной Советской Республики в связи с изменением наименования Государства Россия Советской Федеративной Советской Республики. Пятое. Настоящий закон вступает в силу со дня его принятия. Товарищи юристы, обратите внимание, здесь написано. Настоящий закон вступает в силу со дня его принятия, но не подписания. Как нам пишут, уже отвечают. Мне писали уже ответ э, с архива, что я обращал внимание вот, на данный пункт. Прошу разъяснить. Министерство юстиции писали тоже. Ответ давали, что данный закон принимается только со дня подписания. Но здесь конкретно указано, что со дня принятия его нужно еще принять. Данный закон подписан 25 декабря 1991 года, номер 294-1. Здесь ведомость, это из ведомости. Значит, здесь написано, что президент Российской Федерации был Ельцин. Как мы знаем, что 20 июня 1991 -го года было, были выборы за президента РСФСР Ельцина. А здесь он указан президент Российской Федерации. Значит, следующий закон, это опубликован заверенной, тоже из ведомости, его копия верна замо периодических изданий научной библиотеки двадцать седьмого ноль две тысячи восемнадцатого года. Данный закон Здесь также это из ведомости, также здесь написано президент Российской Федерации Б. Ельцин, 25 декабря 1991 года, номер 2094-1. Значит, сам закон из ведомости, вот ведомость. Ведомость съезда народных депутатов РССР. И Верховного Света РСФСР, номер два, это ведомость, от 9 января 1692 года. Вот данный закон был опубликован только 9 января 1992 года. Также здесь написано президент России Федерации Б. Ельцин. Значит, а из архива вот данный закон в архиве находится? Вот здесь написано «Государственный архив». Обратите внимание, здесь написано «Президент РСФСР». Этот данный закон представил «Государственный архив». У них на сайте он опубликован также. Что значит здесь у нас получается? Ведомость, ведомость опубликованный как президент Российской Федерации, а в архиве находится как президент СФСР. Значит, сейчас я еще вам расскажу, что тут у нас происходит. Значит, данный закон также опубликован, есть, ну, как, есть сайт право.гов. Там все законы опубликовываются в Российской Федерации, как вы все знаете. Значит, здесь данный закон опубликован также, здесь написано, что президент Российской Федерации боельцин 25 декабря 1991 года, номер 94-1. И действует без изменения, здесь написано, закон РССР о 25 декабря 1991 года, номер 94-1, об изменении названия государства Российская Советская Федеративная Советская Республика. Подпись Ельцинбе, публикация ведомости Съезда Народный СССР и Верховного Совета РСФСР. от 1992 года номер 2 СТ-52. Вот я публикую из сайта, пиншот сделал. Значит, здесь указано, право сайт право.гов взят из сайта. Вот обращаю внимание, здесь вот смотрите, написано президент Российской Федерации. И вот то, что он действующий, также с сайта право.gov. Это я... Сделал скриншот сайта, можете зайти посмотреть, как я вам показал. Здесь указано президент Российской Федерации, но не президент РСФСР, как в архиве находится данный документ. Также данный закон опубликован в газете. Газета называется Российская газета, номер, так номер здесь четыре от 6 января 1992 года. Данная газета распечатана, и сам закон вот здесь вот находится. Обратите внимание, в данной газете также напечатано президент Российской Федерации. В газете также указано президент Российской Федерации, но не президент РСФСР. Значит, данный закон, как мы все знаем, да, законы должны опубликовываться в газете и в ведомостях. Получается, что в ведомостях опубликован как президент Российской Федерации, в газете опубликован как президент Российской Федерации, также опубликован на сайте право.gov.ru. Также президент Российской Федерации. Но как, как президент РСФСР, нигде не опубликован. Только находится в архиве. Государственной архивы Российской Федерации. Получается, данный закон нигде не опубликован, как президент РСФСР, за подписью Б. Ельцина. Получается, он не вступил в силу, как президент РСФСР. А получается, если везде опубликованы, как президент Российской Федерации. Получается, его никто не дал президента Российской Федерации. Он уже сам назначил себя. Вы, я как бы напомню вам, вы уже в курсе, что выборы происходили, что за президента РСР Б. Ельцина. Значит, данный закон, как, я, как там написано в пятом пункте, должен быть при Значит, здесь есть ответ. В интернете тоже уже ходит. Опубликован в интернете. Выложен. Значит, здесь ответ дают. Федеральное бюджетное учреждение научный центр правовой информации. Дают. Ответ. Директор Департамента конституционного законодательства, развития федеративных отношений местного самоуправления Министерства юстиции Российской Федерации. А, а Корнеева. Значит, здесь написано. Уважаемый Андрей Алексеевич. Обращение Департамента конституционного законодательства, развития федеративных отношений местного самоуправления Министерства юстиции Российской Федерации. Федераль, федеральным бюджетным учреждением научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации. Далее. НЦПИ рассмотрено по результатам рассмотрения сообщаем использование в закона РСФСР от 25 декабря 1991 года номер 2094-1 об изменении наимуальной государства Российская советская Федеративная Республика слова постановляет, не подразумевает наличие постановления Верховного Совета РССР, вводящего в действие данный закон. Соответственно, в фонде НЦПИ Запрашиваемое постановление Верховного Совета РСФСР не содержится. Директор А. Феди. Федичев. Федичев. Так, значит, вот, слыша данного закона, вот то, что они иногда пишут Министерству юстиции, что Верховный Совет РССР постановляет, они пишут, что, значит, они постановили уже, ну, как согласия. А здесь конкретно пишут, что слова постановляет, не подразумевают наличие постановления Верховного Совета РСФСР. Значит, также граждане стали обращаться в Министерство юстиции Российской Федерации. Ответ от гражданина. Ответ от Министерства юстиции Российской Федерации к гражданину Бабичу АС. Уважаемый Александр Святославович, депутат нам костированного законодательства развития федеративных отношений и местного самоуправления. В пределах компетенции обращения зарегистрировано от 18 августа 2017 года по вопросу наличия постановления Верховного Совета РССР, выдающего в действие закон РСФСР от 20 декабря 1991 года номер 2094-1 о изменении наминального государства Российской Советской Федерацией -Советско Республика, рассмотрено в дополнение к письму Миниюста России от 18 июля 2017 года. Сообщаю, что согласно информации, поступившей из Федеральной службы охраны Российской Федерации и научного центра правовой информации Министерства юстиции Российской Федерации, прилагается информации о наличии правления Верховного Совета РССР, введящее в действие закон РССР о 25 декабря 1991 года номер 2094 Об изменении наименований государства Российско-Советская Федеральная Российская Республика не имеется. Иной информации по данному вопросу в не располагает. Также у них нет постановления, они указывают о введении данного закона. Это отвечает Министерству юстиции Российской Федерации, город Куа. Также гражданин обратился в Министерство юстиции, это был лет 13.09.2017 года, Следующий гражданин был Министерство юстиции 14.02.2018 года, также Министерство юстиции Российской Федерации. Ему также отвечает, уважаемый Андреян Николаевич, Департамент развития законодательства Министерства юстиции Федерации, рассмотрев ваше обращение о предоставлении копии Постановление Верховного Совета РСФСР, вводящее в действие закон РСФСР по 25 декабря 1991 года, 0.20.94-1. Об изменении на государства Российская советская Федеративная Республика, зарегистрированный Министерство министер России 13 февраля 2018, сообщает следующее. По информации федерального бюджета, федерального бюджета научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации, Сведения о наличии акта, поднящего действия закона РСФ по 25 декабря 1991 года, номер 24-1 об изменении номинования государства Российской советской Федерации -Советско -Советско Республики имеется заместитель директора Департамента развития законодательства Вилле Зуда. Также отвечает, что нет постановления о введении данного закона, данного совета. Сейчас вы услышали... Нету постановления, и данный закон опубликуется как президент Российской Федерации, подписанный. Получается, данный закон недействительный, потому что през... выборы президента в Российской Федерации не пролили 25 декабря. А были выборы за президента РСФСР, он давал присягу гражданам РСФСР, но не гражданам Российской Федерации. До 25 декабря. Он был президентом. Товарищи юристы, сейчас я вам показал, да, вы в курсе, что Российская Федерация как образовалась. Теперь вы знаете. Можете проверить данную информацию, сделать запросы везде в архив Министерства юстиции, сходить в библиотеку. Найти газеты, где был данный закон опубликован, был опубликован, как, что было написано, какой президент, Российской Федерации или РСФСР. Теперь знаете, уважаемые юристы, а что что-то у нас даже юристы не знают. Что у нас происходит? Тогда какие вы юристы? Если мы, про начали разбираться в этом во всем. Вы должны защищать граждан -то. а Они мы вас должны учить. Вы должны нас учить. Так, на сегодня, как бы это я закончу. Следующая будет информация, как я вам сказал, я продолжу вас. Значит, здесь оповещать, куда у нас уходят деньги. Ну, как вы знаете уже все, да, что у нас зарегистрировано все на Западе. Уходят ткание. Учредители, что на Кипре, что в я в тот раз ролик делал, зачитывал, выступал. Сегодня я продолжу, только уже другие зачитывать буду. Значит, есть такая компания, общество с ограниченной ответственностью, Красногор, нефть, Оренбург, область, город Оренбург. Улица Березка, дом 13, дата регистрации 29 -го, 12 -го, 2012 -го года. Значит, ОГРН юная, кто там проживает, город Оренбург, можете проверить. 112-56-58-04-46-76, это ОГРН. По ОГРН можете найти данную компанию. Значит, у, нее, у данной компании в учредителях находится... Частная компания с ограниченной ответственностью Д Cyprus Limited, страна происхождения Кипр, r 100%. Чем занимается данная компания? деятельности. Добыча сырой нефти и нефтяного попутного газа. Дополнительные виды деятельности. Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа. Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения. Водо Газоснабжение, разведочное бурение. Вот самое основное, что я хотел обратить вам внимание, что здесь они добычу сырой нефтяного попутного газа. следующая компания общество с ограниченной ответственностью балкин вес строй Зарегистрировано. Калининградская область район зеленоградский город зеленоградск улица округа дом 2 литер 3 зарегистрировано 8 06 2000 года огарен 107 39 17 00 10 Учредителям находится у данной компании общество с ограниченной ответственностью «Строй Гарант». Одна и вторая общество с ограниченной ответственностью «Один Страф Сайпс Уан Лимитед» «Страна происхождения Крип, Кипр». Основные деятельности – выращивание зерновых, кроме риса, зернобаловых культур и семян масочных культур. Выращивание овощей, бачевых, корнеплодных и, и кубни клубни плодных культур, грибов, бифель, выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов, выращивание рассады, строительство жилых и нежилых зданий, строительство автомобильных дорог и автомагистрали, строительство железных дорог и метро, строительство мостов и тоннелей, строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоснабжения, газоснабжения, строительство местных линий электропередачи и связи. Получается, они полностью владеют данной компанией и деньги уходят на Кипр. Следующая компания. Общество с ограниченным ответственным. Восточная транснациональная компания. Зарегистрирована город Томская область, проспект Комсомольский, 70-1. Зарегистрирована 14.03.2014 года. ОГРН 114-701-752-11. Учредителям находятся данной компании Восток-Ойл Сайпрус Лимитед, страна происхождения Кипр, размер доли 100%. Основные деятельности данной компании – добыча силой нефти, добыча нефтяного попутного газа, разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каулина, предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа. Ну, здесь основное, основно, он зачитал, транспортирование по трубопроводам нефти. Значит, еще работы геолога, разведочные, физические и геохимические в области лечения недр и воспроизводства минеральной сырьевой базы. У нас полностью они владеют нефтью, газом, землей. Следующая компания. Общество с ограниченной ответственностью. Группа компания ТНС Энерго. Зарегистрирован город Москва. Переук Сухаревский Б. Дом 19-32. Дата регистрации 29.10.202 года. У ГРН 102-77-39-47-33-98. Учлители находится данные компании. Компания Сайфлей компания Лимитед. Страна происхождения Кипр. Размер доли 100%. Чем занимается данная компания? Добыча сырой нефти и природного газа. Производство нефтепродуктов. Производство общестроительных работ по прокладке монстральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи. Транспортирование под проводом нефти и нефтепродуктов. Хранение и складирование нефти и продуктов неопередобных. Еще здесь есть образование для, для взрослых и прочие виды образования, нефтяные, другие группировки. Но, оказывается, еще и образованием они у нас занимаются. Следующая компания: Общество с ограниченной ответственностью Гусих Гусихинская, -сих, гу город Самара, Самарская область, шоссе Московское, дом 41. Дата регистрации 20 2011 год. Погорелен 111 630 630 99. Учредитель находится у данной компании Восток Ол Сайпс Лимитед. Та же компания, страна происхождения, размер доли 100, основной вид деятельности, добыча сырой нефти, добыча нефтяного попутного газа, предоставление услуг в области добычи нефти и перевода газа. Еще здесь есть у них землеустройство, торговля птовой твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Следующая компания. Общество с ограниченной ответственностью Диал Альянс. Зарегистрировано город Саратов, Саратовская область, улица имени Челюскинцев, дом 127, помещение 9. Дата регистрации 22.10.2002 года. ОГРН 102-64-00-81-81-68. Учредителем находится данная компания, частная акционерная компания Royal Atlantic Energy Cyprus, страна происхождения Кипр. Размер доли 100. Основной вид деятельности – работы геолого-разведочной, и геохимический в области изучения и воспроизводства минерально-сырьевой базы. Дополнительно – добыча сырой нефти, добыча нефтяного попутного газа. Добыча природного газа и газового кандидата. Добыча и обогащение свинцово-цинковой воды. Живление и обогащение природного газа на месте добычи для последующей транспортировки. Разведочное мнение. Ну, здесь еще несколько видов. Но самое основное, что я хотел обратить... Следующая компания. Общество с ограниченной ответственностью. Директ нефть. Защитина город Оренбург, Оренбургская область, улица Березка, дом 13. Дата регистрации 26.07.2006 год. Полное именование Учредителя ДПЕ Сайбрус Limited. Так, у ГРН данной компании 106. 301 Страна происхождения Кип. Размер доли 100. Основные виды деятельности ⁇ добыча сырой нефти и нефтяного попутного газа. Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа. Предоставление услуг по бурению, связанного с добычей нефти, газа и газового конденсата. Список инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения газоснабжения. Разведочное бурение Следующая компания. Закрытое акционерное общество «Колвинская». Зарегистрировано город нарьян Марк. немецкий автономный округ улицы имени Владимировича Ленина, дом 23А, офис 17. Зарегистрировано регистрация 01.10.2013 года. Укровенность 103.83.83.00.05.46. Значит, в изделиях находится данная компания. Полное явление «Восток». Оль, Cyprus Limited, происхождение Кипр. Значит, чем занимается данная компания? Добыча нефти и нефтяного попутного газа, добыча сырой нефти, добыча нефтяного попутного газа, добыча природного газа и газового конденсата, предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа, предоставление услуг по бурению связано с добычей нефти, газа и газового конденсата. Но здесь еще дополнительные есть. Следующая компания. Общество с ограниченной ответственностью "Спек компания нефти и инжиниринга. Зарегистрировано город Москва, улица Новая Реальская, дом 38, подвал ПОМ 2, КОМ 1, офис 16. Дата регистрации 08.07.2015 год. ОГРН 1177-4661-5091. Так, значит, учредителем у данной компании находится Очму вот, Джуман, разведка и разработка нефти и природного газа Кипр. Страна происхождения Кипр. Размер доли 100%. Чем занимается данная компания? Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа, добыча сырой нефти и темного попутного газа, производство нефтепродуктов, производство и распределение газообразного топлива. Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения газоснабжения, строительство междугородных линий электропередачи и связи, торговля оптово твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Ну, здесь еще есть, что я хотел обратить внимание на данные вот виды деятельности. Следующая компания. Общество с ограниченной ответственностью Альянс Нефть ГАЗ. Зарегистрировано город Томск, Томская область, проспект Мира, улица, 50, дом 51А, корпус 15. Зарегистрировано в 16.07.2002 год, ОГРН 102 70 0085 45 Учредителем находится компания Imperial Energy Limited, страна происхождения Кипр. Размер доли 100, чем занимается добыча сырой нефти, добыча горя... горючих сланцев, песка и озори... озокерита. Следующее, добыча нефтяного попутного газа. Другие тут виды деятельности есть. Самое основное, что обратить в вас внимание. Следующая компания общество с ограниченной ответственностью Архангел... Архангеловская. Город Москва. Переулок Ойков, дом пять, строение один, а этаж, комната, один дроб тридцать шесть. Дата регистрации двадцать девятое, ноль, первое, две тысячи седьмой год. Огрн сто семь, пятьдесят шесть, пятьдесят восемь, ноль-ноль пятнадцать, семнадцать. Значит, в данной компании учрежденном находится Матра Сайпрус Петролиум Лимитед, страна происхождения Китая, размер доли 100. Чем занимается деятельность у нее, данной компании Работы геологоразведочные геофизические и геохимические в области, изучение недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы, добыча сырости, добыча горючих фланцев,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 Следующая компания, общество с ограничением ответственных капитал групп. Зарегистрировано город Кемерово, Кемеровская область, проспект Кузнецкий, дом 121А, этаж 4. Дата регистрации 21.06.2016 год. УГРН данной компании 116.42.05.06.7146. Очевидителем находится данная компания. Закрытое акционерное общество «Стройсервис» – это одна. И второе – «Прифолио Сайпрус Лимитед» – это на происхождение Кипр. Значит, и еще физическое лицо Хейзи Владимирович. Вид деятельности данной компании чем занимается? Добыча руд, песков, драгоценных металлов, золота, серебра и металлов платиновой группы. Добыча и обогащение угля и атроцита производство догадных металлов. Ну и другие виды деятельности. Самое основное, что я хотел у вас обратить внимание, это на данные виды деятельности. Следующая компания, общество с ограниченной ответственностью. Сельхоз, хозяйственное предприятие Аксет. Зарегистрировано город Москва, улица Молчанов, Молчанов КБ, дом 34, строение 2, этаж 2, корп, комната 1. Дата присвоения ОГРН 31.01.2003 год. ОГРН 103.51.65.13.44. Так, значит, учредителям находится в данной частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «Солвей Real Estate. Страна происхождения – Виргинские острова, Британские. Размер доли – 100%. Значит, чем занимается подготовка к продаже собственного недвижимого имущества? Собственного. А у них откуда собственное недвижимое имущество? Выращивание многолетних культур, выращивание прочих многолетних культур покупка продаж собственного недвижимости, покупка продаж земельных участков, получается у нас землю не скупают и продают, Управление недвижимое имуществом за вознаграждение или на договорной основе, Управление эксплуатации Жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе, получается еще жилов, Жилой фонд занимается Жилым фондом. Значит, следующая компания «Общество социальной ответственности. Объединенной системы сбора плат платы». Вот. У нас еще платные дороги есть. Вот данную выписку там уже пароль указали, есть видео, гражданин рассказывал о, про, про данную опту. Значит, данная компания зарегистрирована, ну, сокращенное название ООСП. ООС Город Москва, набережная Прес, Пресненская, улица Набережная Пресненская, дом 6, строение 2, офис этаж 13, пом. 1, комната 23. Дата регистрации 17.05.2011 год, ОГРН 111.77.46.38.56.80. Данная компания, учредителям находится данная компания... Частная компания с ответственностью Highway Operations, БВ. Страна происхождения Нидерландия. Размер доли 100%. Значит, данная компания занимается тут сборами денег, платными дорогами она занимается. Вот здесь граждан. Значит, данная компания. вот сейчас я вам вот продемонстрирую. Значит, гражданин купил на платной, на платной дороге, оплатил, и здесь в квитанции указана данная компания ООСП, ИНН 7703, 74, 44, 08. Вот. И здесь также ИНН у данной компании то же самое. Такая. Получается, что деньги уходят на Кипр, Нидер, Нидерланды, получается, Нидерланды. Следующая компания. Общество с ограниченной ответственностью. Хуадянь, Тенинск, ТЭЦ. Зарегистрирована Ярославская область, район Ярославский. населенный пункт станция Кенина дом, здание 6. Дата регистрации 30-12-2011 год. ОГРН 111 76 04 02 2337 Значит, у данной компании учредитель находится публичное акционерное общество, территориально генерирующая компания номер 2. И. Так, значит, она страна происхождения. А, тут еще полное еще одна тут. Тут же. Чайна, Конг-Конг. Компания Limited. Страна происхождения Гонконг. И вторая. Компания Хуадян Сингапур Джининг ПТЕ ЛТД. Страна происхождения Сингапур. Значит, данная компания занимается производством электроэнергии, тепловыми электростанции, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанции передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям, распределение электроэнергии, производство пары и горячей воды, тепловыми электростанциями, производство пары и горячей воды котельными, передача пары и горячей воды, тепловой энергии, распределение пары и горячей воды, тепловой энергии, обеспечение работоспособности котельных, обеспечение работоспособности тепловых сетей, ну, здесь еще несколько вид, видов. Самое основное, что я хотел вам зачитать в данной компании. Следующая компания. Сообщество с ограниченной ответственностью Ходянь Архангельский Архангельстец зарегистрирована Архангельская область город Архангельск улица шоссе Таларская дом девятнадцать дата регистрации ноль две тысячи шестнадцатый год угарен одиннадцать шестьдесят два десять пятьдесят два триста девяносто Данная компания находится в учредителях. Частная компания с ограниченной ответственностью Синь-Нен-Энерго-ПТИ-ЛТД. Синь, Страна происхождения Сингапур. Вторая учредитель еще находится. Частная компания с ограниченной ответственностью ЧХД-Сингапур-Энерджи-Инвестмент-Компания ПТИ-ЛТД. Страна происхождения, Сингапур. Чем занимается данная компания? Производство пары и горячей воды, тепловой энергии, тепловые электростанциями. будут ну, тут еще дополнительно ремонт машины и оборудования, ремонт технического оборудования, монтаж промышленных машин и оборудования. Ну, здесь производство электроэнергии производство электроэнергии в тепловыми электростанциями, в том числе дети по обеспечению работоспособности электростанций. Передача электроэнергии – технологическое присоединение к распределительным электросетям. Передача пары и горячей, распределение пары и горячей воды, обеспечение работоспособности котельных, обеспечение работоспособности тепловых сетей, забор, очистка и распределение воды, сбор и обработка сточных вод, сбор отходов. Вот здесь еще, тут много видов деятельности. Самое основное я хотел вам сочетать. Следующая компания общество с ответственностью русское сельскохозяйственное предприятие. Здесь они написали РУЗ с, с буквой З. зарегистрирована данная компания. Город Москва, Проспект Кутузовский дом 36А. Дата регистрации 08.04.2014 2014 год. ВВН одиннадцать, семь, семьдесят четыре, шестьдесят три, восемьдесят шесть. 292. Учитель находится в данной компании общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное предприятие «Акцепт». Но я уже зачитывал про нее, где она зарегистрирована, также кто у нее учредителем. И первая компания с ограниченной ответственностью «Солвей Реал Эстейт». Страна происхождения Кипр. Значит, основной вид деятельности – покупка земельных участков. Получается, у нас они землю скупают и продают. И продают. Выращивание, выращивание столовых, корнеплодных и клубнепродных культур с высоким содержанием крахмала и нулина. Выращивание, выращивание прочих однолетних культур, выращивание однолетних кормовых культур, выращивание прочих многолетних культур, предоставление слух в области растеротства, торговля, ну тут автомобильная торговля. Ну вот самое основное, что они у нас тут, о, тут у них много тут вид деятельности. Ну зайдете, можете взять на данную компанию и прочитать, чем она занимается еще дополнительно. Следующая компания. Общество с ограниченностью. Разведка, инновация, добыча Ойл-Пермь. Зарегистрирована Город Пермь. Улица Монастырская, дом 4А. Пермский край. Дата регистрации 03 .03 2016 год. ОГРН 165-95-80-64-051. Значит, данная компания. Учредителям у нее находится общество с ограниченной ответственностью, разведка инноваций, добыча ойл. И второе, общество с ограниченной ответственностью, первая финансово-производственная группа. Третье, компания с ограниченной ответственностью по акциям ПФИГ, Уверсин, Инвест Холдинг ЛТД. Страна происхождения – Кипр. Четвертая – компания с ответственности ответственностью по акции «Оверия Трейдинг Лимитед». Страна происхождения – Кипр. Идут еще два, три физических лица. Лобанов, Трутнев, о, Трутнев. Здесь еще, оказывается, Трутнев у нас участвует. Тошин. Так, значит, Трутнев. Трутнев Дмитрий Юрьевич. Физическое лицо также учредителем находится данной компании. Значит, чем занимается данная компания? Добыча сырой нефти. Это основной вид деятельности, дополнительная. Добыча нефтяного попутного. Предоставление услуг по бурению, связанного с добычей нефти, газа и газового конденсата. Предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек в инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения газоснабжения, строительство междугородных линий электропередачи и связи, хранение и изолирование нефти и продуктов ее переработки, работы геолога, разведочные, геологические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минеральной сырьевой базы. Значит, вот данная компания, кто у нее учредителях учрителях находится, Так, тут еще осталось маленькое. Так, значит, общество с ограниченной ответственностью, нефтяной трейдинг. Зарегистрирован город Москва, проспект Ленинградский, дом 37А, корпус 4, офис, этаж комната 10, дробь 33А75, дата регистрации 29 4 2019 год, о вас по ОГРН. 119, 77, 46, 29, 78, 58. Значит, данная компания находится в учрителях. Компания с ограниченной ответственностью SBCP Cyprus A.V. Limited Страна происхождения Кипр. Размер доли 100. Чем занимается данная компания? Производство нефтепродуктов, производство промышленных газов, производство красителей, пигментов, производство прочих основных органических химических веществ, производство прочих веществ. Здесь у них производство, производство простых эфир, органический перекс. Здесь у них удобрений полностью углеводов. Много. Как бы получается, торговля оптовая. Значит, данная компания... Следующая компания общества с ограниченной ответственностью «Новая Алис, лабораториз». Зарегистрирована город Сибирск, Новосибирская область, улица Урицкой, дом 36, этаж 1. Дата регистрации 30.08.2017 год. Логарен 117.54.76.09.46.40. Учитель находится «Новая Алис. -ти -ти Страна происхождения. Швейцария. Вторая компания. Формализ Инвест. Сайпрус Холдинг Лимитед. Страна происхождения Кипр. И третье. Ну, третье физическое лицо. Нефтах. Атеф. Это фамилия, имя у него. Значит, чем занимается торговля Аптова? гомогенизированными пищевыми продуктами детским и диетическим питанием получается они у нас, смотрите, чем занимаются кто у нас кормит питанием детским производство детского питания и диетических пищевых продуктов производство прочих пищевых продуктов не включено в другие группировки Значит, ну, здесь основное торговля оптовыми молочными продуктами яйцами маслами и жирами вот торговля, они, получается, продуктами, занимаются у нас, производство детского питания. Следующая компанию, общество с ограниченной ответственностью Миллениал. Дата регистрации, где зарегистрирован город Москва, Набережна, Павелская, дом 2, строение 2, этаж 02, два, пом шестьдесят восемь. Дата регистрации двадцать восьмое ноль год. Огрн сто четырнадцать, семьдесят семь, сорок шесть, тридцать три, пятьдесят девяносто восемь. Компания, полное название РУС, ОИН, Сайпрус, ЛТД. Страна происхождения Кипр. Размер доли 100. Добыча сырой нефти и нефтяного попутного газа. Предоставление услуг в области леса и лесозаготовок. Еще лесом занимается у нас данная компания. Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа. Производство нефтепродуктов. Производство прочих машин. И общее значение не включены другие группировки, производство, передача и распределение пары и горячей воды, кондиционирование воздуха, забор, очистка и распределение воды, строительство жилых и нежилых зданий. Ну, здесь основные там разведывочные бурения, производство электронных работ, ну здесь основное такое. Вот что я хотел обратить на вас внимание. Так, и последняя компания, что я сегодня хотел вам показать. Общество с ограниченной ответственностью Lewandowski Real Estate. Адр регистрации. город Москва, проспект Кутузовский 36А, строение 2. Дата регистрации 0306 2009. ОГРН 109 77 46 32 87 45. Учредителем находится данная данной компании, компания с огнечной ответственностью Solvey Real Estate Limited, страна происхождения Кипр. Значит, ну, вид деятельности, покупка и продажа земельных участков. Также землей занимается у нас, покупает и продает. Дополнительный вид деятельности подготовка строительной площадки, аренда и управления собственным или арендованным недвижимым имуществом, аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Ну, здесь, как бы, вот что я хотел вам показать, что они занимаются покупкой и продажей этих участков. Вот кто у нас землей скупает землю. Так, это было последнее. Значит, подведем итог. Значит, сейчас я вам показал, где у нас компании, кто у них учредителя, да, у данных компаний, чем они занимаются в их деятельностью. А для чего я вот это вам все продемонстрировал? Когда мы разговариваем с гражданами, лично я, они нам говорят, что что у нас все деньги остаются в стране. Не может быть, что у нас деньги выводятся за рубеж нас не верят Но вот когда им пока вот сейчас от я вам показал доказательства что действительно деньги уходят за рубеж а теперь задумайтесь у нас граждане куда деньги уходят почему в стране ничего не делается а значит проверяйте свои компании Любую компанию можете проверить в своем городе, чем занимается, кто учредитель в компании. И получается, что вот, вот, куда ни глянь, везде в учредителях находятся зарубежные. Зарубеж выводят деньги наши. Значит, на сегодня я благодарю всех за внимание. Спасибо. До свидания. Благодарю. Александр Алексеевич, информация очень важная, информация очень нужная, потому что сейчас граждане Советского Союза начинают осознавать как можно больше, уже больше и больше то, что происходит на самом деле. А то, что сейчас Александр Алексеевич рассказал, это лишний раз доказывает, что наша страна с вами находится в глубочайшем кризисе и что правят ею не те, кто хочет процветания страны, а те, кто хочет уничтожения всех и каждого. Вот почему мы, те люди, которые болеют за то, что происходит, не большая несправедливость не только в нашей стране, но и на всей планете, изъявили свою волю и вступили в свои права и обязанности гражданина Союза Советских Социалистических Республик. Меня и моих соратников спрашивают, а зачем вы это делаете, для чего вы это делаете? А мы делаем это не только для того, чтобы сказать вам, но и в первую очередь себе, что мы обязаны вступить в свои права, и обязанности. Я сейчас вкратце вам расскажу, где и о чем написано в Конституции Советского Союза о правах и обязанностях. Раздел 2. Государство и личность. Глава 6. Гражданство, гражданство СССР. Равноправие граждан. А глава 7. Основные права, свободы и обязанности граждан СССР. Я сейчас вкратце остановлюсь на правах чуть-чуть, немножко. Вы сами прочитаете эту главу чуть поподробнее, поподробнее на обязанности. Статья 39 говорит о том, что граждане СССР обладают полнотой социально-экономических, политических и личных прав и свобод. Статья 40. -я. Имеют право на труд. Статья 41. Право на отдых. Статья 42. На охрану здоровья. 43. Право на материальное обеспечение в старости, в случае болезни, полной или частичной утраты трудоспособности, а также потери кормильца. Статья 44. Граждане имеют право на жилище. Статья 45. На образование. Статья 46. -я. На пользование достижениями культуры. Статья 47. <свобода>, Свобода научного, технического и художественного творчества. Статья 48. -я. Имеет право участвовать в управлении государственными и общественными делами, в обсуждении принятия законов и решений общегосударственного и местного значения. Статья 49. -я. Имеют право вносить государственные органы и общественные организации предложения об улучшении их деятельности, критиковать недостатки в работе. Статья 50. -я. Имеют свободы слова, печати, собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций. Статья 51. -я. Имеют право объединяться в общественные организации. Статья 52. -я. Гарантируется свобода совести. Статья 53. Семья находится под защитой государства. Статья 54. Гарантируется неприкосновенность личности. Статья 55. Гарантируется неприкосновенность жилища. Статья 56. Личная жизнь граждан, тайна переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений охраняются законом. Статья 57. Уважение личности, охрана прав и свобод граждан – обязанность всех государственных органов, общественных организаций и должностных лиц. Статья 58. Граждане СССР имеют право обжаловать действия должностных лиц, государственных, общественных органов. И вот статья 59, это уже подробно. Осуществление прав и свобод неотделимо от исполнения гражданином своих обязанностей. Гражданин СССР обязан соблюдать Конституцию СССР и советские законы, уважать правила социалистического общежития, с достоинством нести высокое звание гражданина СССР. Статья 60. -я. Обязанность. И дело чести каждого способного к труду гражданина СССР, добросовестный труд в избранной им области общественно-полезной деятельности, соблюдение трудовой дисциплины, уклонение от общественного и полезного труда несовместимо с, принцип, с принципами социалистического общества.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 Гражданин СССР обязан оберегать интересы советского государства, способствовать укреплению его могущества и авторитета. Защита социалистического отечества есть священный долг каждого гражданина СССР. Измена Родине – чекчайшее преступление перед народом. Статья 63 Воинская служба в рядах вооруженных сил СССР. Почетная обязанность советских граждан. Статья 64. -я. Долг каждого гражданина СССР уважать национальное достоинство других граждан. Укреплять дружбу наций и народностей советского многоционального государства. Статья 65. -я. Гражданин СССР обязан уважать права и законные интересы других лиц, быть непримиримым к антиобщественным поступкам, всемирно содействовать охране общественного порядка. Статья 66. -я. Граждане СССР обязаны заботиться о воспитании детей, готовить их к общественно полезному труду, растить достойными членами социалистического общества. Дети обязаны заботиться о родителях и оказывать им помощь. Статья 67. Граждане СССР обязаны беречь природу, охранять ее богатство. Статья 68. Забота о сохранении исторических памятников и других культурных ценностей ⁇ долг и обязанность граждан СССР. Статья 69. Интернациональный долг гражданина СССР содействовать развитию дружбы и сотрудничества с народами других стран, поддержанию и укреплению всеобщего мира. И почему же мы, граждане СССР, забыли свои обязанности? Почему же воины? Мужчины, давшие присягу, присягу не мне, клятву не мне, клятву Родине, Отечеству, забыли. Что же вы сделали, наши мужчины? Неужели та присяга, данная перед строем, Записанное и подписанное в ваших военных билетах для вас оказалось пустым местом. Кто же вас так отвернул от своего отечества? Кто? Почему ты не возделал шага, чтобы вот эти обязанности были исполнены. И то, что ты присягал перед строем, забылось. А коммунисты, вы же давали тоже клятву. Почему же ваши партийные билеты лежат где-то в шкафах? Я знаю, что есть коммунисты, те, которые не забыли слова своих клятв, своей присяги. И все эти 30 лет, несмотря на то, что происходит в мире, они действовали и действуют. А что же ты? бросивший, бросивший свои, свой военный билет, билет коммуниста, забыл то, что там написано. Ну как это может быть, что мы, женщины, не дававшие присягу, никогда не служившие ни дня, нигде, стали идем несмотря на то что происходит на те ухабы на те словесные потоки грязи на нас мы несмотря ни на что движемся у нас нет ни финансов на нас со всех сторон смотрят, как на ума Но мы идем и не останавливаемся. А ты коммунист. Ты коммунист? Или кто? Или не буду тебя оскорблять. Но ты загляни свой партийный билет, который ты не выбросил, который он у тебя хранится. Но ты забыл свои клятвы. А тот воин, тот офицер, Пускай уже на пенсию, Но ты же давал присягу родину. Вспомни слова присяги. Вспомни. Повернись к народу. Отступись от своих грядок. Они будут завтра уже никому не нужны. От телевизора. Да, там тепло и уютно на мягком диване. И тебя не волнует, что происходит вокруг. Что у, тебя, у твоего соседа? Может, не хватает хлебушка? Может, кушать нечего? Подумай и вспомни слова присяги. Мы тебя просим. Мы ждем тебя. Воин, мы ждем тебя, коммунист. Приходите, вставайте с нами в ряд. И давайте двигаться вместе. Никто вас. Да, конечно, хочется сказать, что и кто? Может быть, ты не виноват. А может быть, виноват. Почему ты боишься? Что с тобой происходит? Давай, вставай с нами вряд. И все у нас будет хорошо. У нас уже хорошо. Мы восстанавливаем с вами советы народных депутатов на местах. Движемся вперед, вперед и вперед. У нас обратной дороги с вами нет. У нас сзади железобетонная стена, которая нас не пустит туда. Цвет концертонеля у нас есть. Это союз советских социалистических республик. А дальше мы будем строить другое, то, что каждый из вас скажет, что нам надо делать. А сейчас давайте восстановим хорошо забытое старое, в котором жилось каждому из нас счастливо, свободно и хорошо. На сегодня прямой эфир у нас закончен. Всем всего доброго. С вами были Александр Алексеевич Перминов и Светлана Петровна Заря. Всем всего доброго. Счастья, здоровья, улыбок, благополучия, света, любви, всего-всего самого-самого лучшего.